Дольменная история. Часть 2. Возрождение. Здравствуйте, уважаемые зрители и любители необычного. Если вы сейчас на нашем канале, значит вы можете поверить в то, во что остальные не поверят. Но тем не менее, это правда, она реально и существует. Сегодня выпуски часть вторая этой истории. Первая была опубликована на нашем канале 25 апреля этого года. И эту историю рассказала замечательный человек, которая уже многие годы является проводником по Наталья Бедреддинова. Ее фотография на экране, и более подробная информация о ней будет в конце видео. Ссылка на первую часть этой истории также будет в описании видео и в комментариях. Итак, мы начинаем наше необычное повествование. Каждый Раз в Новый год сказочная атмосфера этого праздника пробуждает у нас заветные мечты и веру в чудо. Мы верим и наделяем магической силой то, что недоступно обыденному пониманию. Наша вера помогает встретиться с силой, которой мы обладаем с рождением. Именно вера человеческая, как известно, творит чудеса. Однако мы упорно не присваиваем себе могущество веры. Мощным проводником человека к его внутренней божественной силе зарекомендовали себя дольмены. Они удивительным образом вдохновляют и соединяют нас с внутренним потенциалом, позволяющим осуществить задуманное. В этом я убедилась на личном опыте многократно. Вне зависимости от времени года и суток дальмины привлекают людей. Возле них постоянно вращаются странного вида завсегдатые, иногда облаченные восточной одежды, а путешественники кладут в дольмины различные предметы, букеты и продукты, задабривая духу. Застать дольмены в уединении маловероятно. В тот год я приехала в Геленджик одна, вынашивая мечту о такой работе, при которой можно и должно путешествовать. Я хотела повидать города и страны, посмотреть, как и чем живут люди в других концах света. Мне как воздух нужны были новые знания о мироздании, о мире невидимых энергий. Уединение помогло мне сосредоточиться на своем намерении, очистить его от второстепенных деталей. Оставалось только в кавычках запустить его материализацию. Я решила проявить могущество веры и силу намерения, обратившись за помощью к дольменам. Их зов, словно медовый аромат цветка для трудолюбивых пчел, непреодолим не только для любопытствующих новичков, но и особенно для тех, кто имеет ясное намерение и знает, ради какой лепти ищет новой встречи с мегалитом. Когда человек живет мечтой, он начинает видеть знаки, свидетельствующие о благосклонности и содействии мироздания в исполнении желаемого. Мельчайшие обстоятельства, луч солнца, рисунок облаков, обрывки фраз – все это сплетается в магическую канву материализации задуманного, приобретает символическое значение. Сами собой рождаются ритуалы, свечи, подношения, аскезы, делающие исполнение желания неотвратимым. Мой новогодний ритуал был прост. Он состоял в том, чтобы осуществить свое намерение на рассвете 1 января у Дальминов поселка Возрождения, в самовением в водопаде. По режиму дня я убежденная сова. Расветы для совы – это время глубокого сна. Пробудиться ни свет ни заря – для меня аскеза. Усилие сделать что-то на рассвете требовало от меня мобилизации и полной собранности всех сил. Это необходимая концентрация. Омовение в зимнем водопаде – вторая аскеза. Третья состояла в том, чтобы день паломничества к дольменам провести в сухом голоде. Свободное от многократно чувствительнее к тонким энергетическим взаимодействиям с местами силы. Для моей цели нужен был тет -а тет с мегалитом. Утро 1 января я посчитала идеальным временем начало запуска энергии намерения. На фотографии Дальмен-Лады, село Пшада. Рассвет выдался хмурым. Путешествие по спящему лесу, пропитанному запахами сырой земли и шепотом реки, навевало неприятные сомнения в уместности задуманного. Важно было остановить хорово-тревожных мыслей, запускающих панику. Я начала считать шаги. Пока ум был занят счетом, достигла поляны дольменов. Пара дольменов, квадратный и круглый, как отец и мать встретили меня вырвавшуюся из оков страха сумеречного лесного утра. Задуманное начало осуществляться. На поляне удальменов никого, а в воздухе ни звука. Полный покой без безветрия. Время замерло. В такие моменты начинает казаться, что этот мир только твой. Прекрасный, волшебный, изобильный. Радостное волнение нарастало в груди теплой волной. Сейчас все исполнится. Почему в этой паре дольминов я люблю именно круглый? Квадратный дольмен напоминает мне большого треснувшего краба, раскинувшего клешни слишком просторно и равнодушно. Он вызывает восхищение, но пошептаться хочется именно с круглым. Он кажется мне понятным и родным. С дольминами, как и с людьми, настроиться, получается не со всеми. Важно найти именно свою и довериться его полю. В поисках своего дольмина важно слышать внутренние ощущения. Они будут у каждого свои. Но главное, рядом с дольмином вам будет комфортно. Круглый дарят мне ощущение, будто после долгих скитаний я вспомнила себя и вернулась домой. На пороге Круглого я закрыла глаза и мысленно послала приветствие, запрос на разрешение войти в поле его духа. В ответ молчание, ощущение холода и пустоты. Я повторила послание. Мгновенно воздух передо мной физически уплотнился, будто я уперлась всем телом в каучуковую стену. Я чувствовала давление и противостояла ему с равной силой. Это чувство было мне знакомым. Я повторила зов третий раз. Внезапно ослепительным лезвием рассек воздух первый солнечный луч. Это был знак. Мир меня слышит. Дальмен откликнулся мне. Я есмь. Пространство круглого открылось, встречное сопротивление резко оборвалось. И, потеряв равновесием, я покатилась к убарям, к Дальмену. На фотографии Дальмен. Крылаты. Село Пшада. Дух Дальмена принял меня в свое пространство. Это состояние принятия сложно описать человеческим языком, когда волны любви струятся к тебе и заключают тебя в свои объятия. Это такой чудесный, наполненный благоговением момент – когда человек открывает себя Богу и позволяет прикоснуться к себе без страха. Это прикосновение находит отзвук в сердце и проникает все глубже вовнутрь, плоть до самой сути души. Ты не задумываешься, как это все происходит. Ты понимаешь, что Дух Дальмина знает, чем и кем ты являешься, независимо от того, в каком виде и в каком качестве. Ты пытаешься себя утвердить здесь, на земле. И ты понимаешь, что ты любима. Я От хмуря на небе не осталось и следа, лишь ясная синь. Это новый знак того, что я на верном пути и все делаю правильно. Радость зашкаливала. Оставалось скрепить договор с дольменом Аскезой омовения в водопаде. Дорога к водопаду снова уводила в лес. И тут, словно из-под земли, вынырнул маленький черный песик. Само по себе странно вдали от человеческого жилья встретить домашнее животное. Но в местах силы появление проводника рядовая ситуация. Еще один знак. Я обрадовалась песику как родному. Появление рядом существа более уязвимого чудесным образом пробуждает внутренний запас отваги. Вместе мы уже сила. Как Элли с Татушкой мы выдвинулись в путь. Татушка не был посвящен в план моего маршрута. И тем не менее, семеня шагу на 20 впереди меня, он сворачивал на каждой развилке так же безошибочно, как стрелка компаса указывает в направлении север. Казалось, что он знал, куда я иду. В гуще леса скрывается еще один дольмен. Солнечный свет – редкий гость в его угодьях. На единственное прогалине, куда попадает солнцем, установлена скамейка, чтобы путники могли поразмыслить о бренности существования, взирая на былое величие этого исполина. Однажды я сидела на этой скамейке и испытала неприятное видение. Я всегда обхожу этот дольмен стороной. На фотографии Дальмин – Казачья застава, село Пшада. Внезапно Татушка сделал к Дальмину несколько прыжков, развернулся в мою сторону и поднял отчаянный лай. Шерстка у песика встала дыбом. Он лаял, сверкая глазами, прыгает то к Дальмену, то в мою сторону всем своим видом показывая, что подходить к дольмену не стоит. Был ли он сам в испуге или пытался испугать меня, понять было трудно. Этот настораживающий знак укрепил мою уверенность в том, что важно прислушиваться к своей интуиции, путешествуя по местам силы. Согласно ритуалу, я совершила омовение в водопаде. Эта аскеза стала подвигом во имя желанной цели – я всем своим существом чувствовала себя рожденной заново. Началась новая точка отсчета – мое возрождение. Забережное сопровождение я отблагодарила песика котлеткой, припасенной на всякий случай в недрах туристического рюкзака. Довольные вернулись мы на поляну дольминов. Для десяти часов утра было многолюдно. Счастье и исполнение желаний хочется каждому особенно в Новый год. Отметила, как изменяется время в пространстве дольменов. Прошло всего три часа, как я углубилась в лес, но я прожила неимоверно огромный отрезок времени, насыщенный смыслами. В душе царило ощущение завершенности, знак того, что намерение принято к исполнению. Спустя 9 месяцев моя жизнь изменилась, Компания, в которой я работала, запустила новый проект, позволивший мне посетить с рабочим визитом множество городов России и зарубежья и найти хороших друзей в разных концах света. Я собирала новые знания и получала ответы на свои вопросы. Это было осуществление той заветной мечты, исполнение которой я просила у духа Дольмена. «Сердечный поклон тебе, круглый Дольмен». За возрождением, за исполнение моей мечты. Продолжение следует. На фотографии Наталья Бедреддинова, автор данной статьи и участник описанных событий, последовательница русской ягической системы Порфирия Иванова и затерек с богатым многолетним опытом медитативных и энергетических практик преподаватель, автор и ведущая тренингов личностного роста, психолог Наталья Бедреддинова. Она же продолжательница семейной династии священнослужителей и врачей, посвятившая служение людям более 25 лет своей жизни. Возможно, ее рассказ вдохновит людей к обновлению своей жизни и осуществлению своей мечты. Здесь уместная информация от краюна о взаимодействии с местами силы. Сейчас же я желаю обратить ваше внимание на то, что взаимодействовать с активными местами силы может практически любой человек, не пользуясь какими-то тонкими способностями, а опираясь на собственные чувства. Эмоционально соединившись с пространством места силы, такой человек уже будет в контакте с его энергиями и может проводить внутренний процесс. Его собственное впечатление от нахождения в данном уголке планеты и является тем потоком, который, проходя через место силы, касается поля человека и может способствовать благоприятным изменениям в его теле. Эмоциональное ощущение места силы создается при частичном наложении поля природного объекта, на личное поле человека. При этом человек может регулировать степень погружения в окружающее пространство, и если он хочет полностью открыться потоку, то может эмоционально будто раствориться в ощущениях приходящих извне. Но возможно большинству людей будет комфортно лишь частично открывать свое поле, продолжая чувствовать происходящее, но при этом не теряя чувствования себя. Ссылка на источник этого послания к активно. активна. Наталья Бедреддинова также является соведущей тура «Встреча вместе с силой. Мысли, энергия, тело, интуиция, голос, духа». Который состоится в «Горячем ключе Геленджике» с 12 по 24 августа и второй заезд 5-16 сентября. Добро пожаловать в это уникальное по наполнению и обновлению мыслей, энергии, тела, путешествия по местам силы. Научившись взаимодействовать, с которыми каждый человек способен установить тонкий контакт практически с любой точкой нашей планеты. Внимание! Дополнительно принимаются заявки от желающих участвовать в сентябрьском синергиатуре с 12.09.23 по 24, 9, 23. Для этого нужно отправить организатору тура сообщение в WhatsApp или Telegram. Номер видим на экране. Также, уважаемые зрители, на экране все контакты и ссылки для ознакомления. Подробно с информацией об этом туре они также будут в описании видео и в закрепленном комментарии. Для вопросов и пожеланий связь с организатором, с организатором Синергиатура Валерием Денисовым можно сделать в WhatsApp. Также заходите в Телеграм-канал, который так и называется «Встреча вместе с силы». Его вы легко найдете в поиске в Телеграм. Итак, на этом все. Благодарю вас за прослушивание. С вами был Александр Рассветный. Канал Заметки Странника. До следующего выпуска. Пока-пока.